добрый день дорогие друзья я игорь черноусов и очередной ролик из серии просто о photoshop я вам сегодня покажу как сделать уникальный красивый значок для вашего видео практически не зная программу photoshop используя всего лишь ограниченный набор действий который доступен для каждого что мы будем делать мы будем делать вот такой вот красивый значок как на канале у Тимура Таджидинова. У человека, который является лидером YouTube-движения в России. Вот, посмотрите, что нам потребуется. Нам потребуется какой-то фон, фоновая картиночка, Привлекательная картиночка, но ну, Тимура брать не будем, возьмем какую-нибудь девушку красивую, потому что значки с красивыми эротичными девушками, они привлекают внимание на ваш видеоролик. И нам нужно будет нарисовать, написать вот такой вот. Значит, где мы берем картинку? Ну, естественно, в том же самом интернете. То есть пишем в Яндексе в разделе картинки, там, форм для Photoshop, да? и подбираем какую-то картинку, которая вам очень нравится. Либо переходим на специализированные сайты, которых очень много, я вам покажу один. Вот он. На этом сайте вы тоже можете найти красивые картинки для. Я возьму по простому из но Ну вот такую вот картинку возьму. Щелкаю на эту картинку, увеличиваю, затем правой кнопочкой сохранить изображение. Сохраняю картинку на диск вашего компьютера. Запоминаю, куда мои рисунки. Вот, и теперь найду красивую девушку. Опять же, в поиске Яндекса вот, написал Девушки красивые. Желательно, чтобы ориентация у картинки с девушкой была альбомная, но мы ее подрежем и как-то соответствовало нашему фону. Ну, например вот эту девушку. Опять же увеличим ее, опять же ее сохраним, запомним куда. Вот все, что мне нужно для работы, я себе подготовил. Две картиночки. Перехожу в Photoshop, создаю новый слой, новый рисунок, кому как проще. Вот файл новый, указываю размеры этого рисунка, ширина 640 на 360 это будет широко формат рисуночек как раз для стандартного ютуба разрешение 720 какой будет фон белый либо прозрачный ну неважно давайте возьмем белый потому что все равно он у меня закроется полностью моим фоновым рисунком нажимаю ok вот я создал основу для своего будущего значка что делаю дальше? Открываю рисуночек с фоном, я его сохранил в мои документы, вот он мой рисуночек с фоном, нажимаю на кнопочку открыть, Всё, загрузился у меня рисуночек с фоном. Теперь вот опять же друзья, я его раскрываю, вот здесь вот замочек, я выполняю двукратный щелчок на этом замочке и нажимаю кнопочку ok. Теперь мне необходимо фоновый рисуночек перетащить на, на слой, на котором я монтирую свой будущий красивый значок. Это можно сделать разными способами. Вы можете, например, сейчас вырезать какую-то часть этого рисунка, если хотите. Ну, наверное, давайте так и сделаем. Вот, нажимаю на инструмент выделения прямоугольной части. Выбираю начало, ну например мне не нравится вот эта вот чернота, я ее обрежу, я выбираю вот с этого места, хочу вырезать, прижимаю левую клавишу мыши и вот такой вот обычной буксировочкой я выделяю ту часть, которая мне например очень нравится, вот я ее взял и выбрал. Далее перехожу в меню правка, edit по-английски, да. выбираю действие копирования. Всё. Я скопировал вот этот вот фрагментик. Что мне нужно сделать дальше? Я включаю режим многооконности. Теперь просто-напросто переключаюсь в окошечко, где у меня белый, новый, чистый документ, и нажимаю действие. Ставка». Вот посмотрите, мой рисуночек перелетел. Все больше мне многооконность не нужна. Возвращаюсь опять же в режим одного окна. Значит, обратите внимание 10 мне конечно очень так точно получилось что мой э, моя картинка которую я вырезал но ну, практически точно соответствует моему слою будущего прям вот совпало один в один э, довольно часто получается так что размер картинки которые вы перекидываете э, либо больше либо меньше поэтому я вам сейчас покажу один очень полезный инструмент который нам Потребуется. Это инструмент, называется трансформация. Значит, выбираем слой, перехожу в режим редактора. Выбираю действие трансформация. Выбираю действие трансформация скалей. Да? И начинаю вот таким вот образом. Просто изменять размер своей картинки и позиционировать ее. Мы сделали такую красивую основу. Значит, чтобы закончить трансформацию, вы нажимаете на кнопочку с галочкой вот в пятом фотошопе. Либо нажимаете на кнопочку перемещения и говорите применить. Все. Первая операция сделана. Мы создали фон для нашего будущего значка. Далее мы открываем картинку еще одну, которую мы подготовились с девушкой. Вот все нам девушка не нужна, нам нужна только картинка самой девушкой и лучше альбомной ориентации, то есть не вот такая широкая как здесь, а альбомной ориентации. Опять же выбираю инструмент вырезка прямоугольной области, опять же выделяю ту часть, которая мне нужна. Вот, наверное, зря я руку. А, зря я руку не захватил. Есть одно очень полезное действие, которое вам придется пользоваться, если вы ошиблись. Это действие отмена. То есть в пункте редактор, правка, она стоит первым. Либо нажимаете комбинацию клавиш Ctrl-Z. Кому как удобнее. Все, я отменил. Выделю снова. Вот, поточнее вместе с рукой. Все. Вот я выбрал девушку теперь я вам покажу другой более простой еще вариант перемещения выделенного фрагмента на новый слой опять же в первый раз я делал это через операцию копирования можно сделать вот так таким вот образом обычной буксировкой опять же включаю режим многоконности, чтобы я видел нужное мне окно вот окошечко с моим слоем вот нажимаю на инструмент буксировки выбираю щелкаю на выделенную часть и просто-напросто тащу ее придерживая левую клавишу мышки нажатой на нужное мне окошечко все вот что у меня получилось Значит, для того чтобы изменить размер девушки под нужный мне и опять же выполняю операцию трансформирования. Выбираю слой с девушкой. Вот он у меня выбран. Меню правка. Edit. Действие трансформация. И опять же то же самое действие. Скаля. Перемещение. Все. Начинаю позиционировать картинку. И изменять ее размер до нужного мне уровня. Вот таким вот образом. Все. Расположил картинку девушки на нужном мне месте. Опять же, нажал применить. Не забывайте закончить эту операцию, иначе ничего другого сделать не сможете. Все. В принципе, в принципе получилось достаточно неплохо. Единственное, что э, вот эта вот четкая граница, четкая граница, она не очень хорошо смотрится. Значит, вы можете оставить как есть, потому что значок персонализированный все-таки достаточно маленький и вот эти незначительные нюансы, они не видны. Если хотите сделать хорошо, вы можете немножко размыть эту границу. Как это делается, я расскажу в следующем уроке. Что нам осталось сделать? Нам необходимо теперь написать текст. Для этого мы выбираем уже знакомый инструмент текст. Нажимаем на Т. Выбираем место, где будем писать текст, это не важно, как вы чуть позже поймете. Вот здесь вот щелкаю, начинаю писать текст. У нас появляется вверху панель управления текстом. Вы можете выбрать э, шрифт, которым пишете, указать стиль этого шрифта, указать его размер, ну, например, вот такой. И естественно указать цвет. Я буду писать сереньким цветом, просто на палитре выбираю нужный мне цвет, вот, и пишу название просто А Фотошоп, вот таким вот образом. Теперь уже опять же знакомым вам элементом позиционирования я двигаю этот шрифт на нужное мне место, немножко подправлю фотошоп напишу отдельной строкой и опять же произведу позиционирование при работе с текстом вы можете изменять размеры уже набранного текста опять же для этого выбираем слой с текстом который вы хотите править Ну, например я хочу немножко увеличить шрифт в фотошопе да? выбираю фотошоп слой с фотошопом нажимаю текст Выделяю ту часть, которую я хочу изменить. И, например, делаю шрифт побольше. Вот. Хотите поменять цвет, сделать его каким-то другим. Ну, например, вот таким. Опять же, нажимаем на цвет, нажимаем ОК и получаем уже совершенно другой цвет. Значит, какие еще операции можно сделать со шрифтом, как его сделать более красивым, я это расскажу в отдельном уроке, посвященном именно работе со шрифтом. Сейчас там требуется просто надпись с текстом каким-то подходящим цветом. Значит, очень хорошо при работе с текстом использовать уже знакомую операцию вам трансформации. То есть, если вы не хотите, если вы хотите легко и просто изменить размер вашего текста можно конечно работать с размером шрифта а можно сделать еще проще значит вот выбираем слой с текстом опять же идем в меню правка опять же выбираем уже знакомое вам действие трансформация выбираем трансформацию обычную и просто напросто растягивая рамочку выбираем нужный вам размер да? и позиционирование. Не забываем применить данные изменения. Вот сейчас выбираю просто, опять же, Edit, Трансформация и делаю вот так вот. Вот благодаря вот этому действию вы можете растягивать ваш текст до нужного вам размера. Вот я немножко поработал с текстом, выполнил несложные манипуляции, о которых я расскажу. В следующем ролике и получил более красивый текст все друзья на этом урок посвященный созданию уникального персонализированного значка с простой фоткой и с простым текстом я заканчиваю не забываем сохранить этот значок для веб в следующем видео уроке я расскажу как сделать более сложный значок с контурной картинкой, которая вам довольно часто сейчас встречается. Запишу отдельный урок, как сделать красивый текст, какие еще операции выполняются над текстом. Все это будет легко и просто, в таком же стиле, как и предыдущие мои уроки. Если у вас возникают вопросы, пишите их в комментарии, добавляйтесь ко мне в Skype, в социальные сети и, естественно, приходите на вебинары, которые я провожу каждый четверг, посвящены они ютубу и трафику вообще. Спасибо большое, всем удачи, до свидания.